По последним данным, Казань и Дальний Восток занимают первые позиции в списке финалистов конкурса. Возглавить список им удалось благодаря активной поддержке местных жителей и многочисленных акций. Так студенты Казанского федерального университета голосуют в пользу изображения своего вуза на банкноте. 4 октября в КСК «Уникс» перед открытием ежегодного фестиваля «День первокурсника» прошел флешмоб, где студенты выразили свою поддержку своему городу. И они не сомневаются, что именно Казань достойна победы. Ну, потому что Казань, наверное, совмещает все, во-первых, очень много культур, во-первых, у нее очень богатая Красивая, замечательная история. Во-вторых, это стремительно развивающийся город. И очень много делается для молодежной политики, что не менее важно. Поэтому именно Казанский федеральный университет и Казань в целом достойно находиться на э, купюре номиналом 200 и 2000. Что ж, флешмоб подошел к концу. А это значит, что до открытия ежегодного фестиваля День первокурсника остались считанные минуты. За кулисами царит невероятная атмосфера. Все волнуются, а ведь это их первый выход на главную сцену Уникса. Друзья, родители пришли не только поддержать участников, но и насладиться праздничным концом. А нам остается только пожелать удачи выступающим и зарядиться яркими эмоциями. Вот и настал долгожданный и волнительный день для первокурсников. Открыли ежегодный фестиваль Институт психологии и образования и Институт вычислительной математики и информационных технологий. День первокурсника – это талантливые и активные студенты, яркие вокальные и танцевальные номера, оригинальные постановки творческих объединений и коллективов. Пока некоторые участники выступают на сцене, другие за кулисами победно настраиваются на свой выход. Некоторые участники не остановились на одном номере, а принимали участие сразу в нескольких, что доказывает творческие способности студентов. Концертные номера получились очень яркими и красочными от зажигательных танцев и вокала до нежных и душевных выступлений и каждый пытался вжиться в свой образ и передать свои чувства зрителям. Песня такая о, о любви о, даже можно сказать не либо отношения когда разорвались и нужно было передать эмоциями о, эти переживания. Yeah. <laughs>